Здравствуйте, с вами ваш любимый психолог Виталий Миллер. И сегодня мы поговорим о детях 5-6 лет, точнее о мамах, которые жалуются, что дети 5-6 лет не хотят им помогать. Пока мамы стоят над душой, говорят, что делать, ребенок исполняет. Как только мама отвлеклась, занялась своими делами, ребенок тут же останавливается и вроде не хочет ничего делать. На самом деле у ребенка нет еще длинных логических цепочках, и он не может удержать план выполняемых работ. Эту функцию выполняет мама, а это она говорит, что за каким действием должно следовать. Чтобы научить ребенка этому, нужно сделать небольшие э, упражнения на э, привитие ребенку этих навыков планирования своей деятельности. Проговаривайте, э, первым шагом, проговаривайте все, что вы делаете. Застилаю кровать, убираю стол, собираю шкаф. И также в детали уходите. Например, собираю ручку, ложу их в пенал. Собираю листки, ложу их в стол. И таким образом проговаривайте максимальное количество действий, которое вы выполняете. И попросите ребенка, ну, скорее всего, он сам будет делать то же самое, если вы начнете. Чтобы он тоже проговаривал все, что он делает. Когда у ребенка стало получаться проговаривание выполняемых действий перейдите ко второму этапу спросите после выполнения им, ну, например, уборки его комнаты спросите, что он делал, чтобы он смог повторить, как он заправил, заправил кровать, как он убрал стол, как он убрал все в шкаф, как собрал игрушки и другие принадлежности. Если ребенок уже смог воспроизвести 70-80% деталей, начните переходить на третий шаг. Спросите, что вы будете делать, точнее, что он будет делать, чтобы все убралось. Если он смог уже воспроизвести планируемые действия, может говорить, что вы молодцы, что он может делать это задание без присутствия мамы, без контроля сверху, который указывает ему последовательность действий. Если хотите, чтобы дети вам помогали, используйте данное упражнение, и дети с удовольствием будут рады от вас своей помощью. Живите счастливо, имейте хорошее настроение.